Ну, Ребята отработали отлично, заказали машинку в среду, в понедельник уже приехали, получили, все по наличию, коллектив хороший, все документы, все порядке. машина полностью в комплекте, все устраивает, молодцы.